Всем здравствуйте! Давно-давно мы с вороном не были в лесу. Маленько были заняты. Вон вижу два гриба. Один. Тррр, стой. Один вроде съедобный, один съедобный. Хотя может это подосиновик. Лес пополам осиновый, наполам березовый. За грибами мы еще отдельно, наверное, съездим. Сейчас. Проедем разведки посмотрим, что да как, а едем с вороном. Соль мы в общем везем, очередной солонец надо нам сделать скоро. А уже лакинная активность к соли по моим наблюдениям появится. Так что на перспективу пусть будет. Два в этом году я уже делал, но не снимал там особо снимать соль высыпали дальше поехали солим старым проверенным своим способом на землю либо пенечек вот так вот, вот что будет может до вечера поезжу сейчас еще дело к вечеру день такой немного какой-то пасмурный с утра солнышко светило жарко было ну, тут, видимо, копан ходил, что-то искал, что-то копал. А сейчас то ли дождик собирается, то ли дождик не собирается. Вон, тут уже мухоморы переросли после первого дождя, наверное. Ой, что начал так говорить, а? Если получится, до вечера останусь. Вон, что-то чихает. Может быть, кого еще и поснимать получится. Так что вот так вот, все у нас с вороном хорошо. Мы скоро на утинную охоту пойдем, 21 августа, вот так вот. Вот у меня ворон там, травку кушает, вот такое место я выбрал тут тропа идет, там должны быть тропинки, сейчас еще похожу, ну, либо туда влево угол уйду, либо вот у того дерева, наверное, я засолюсь. Так что вот так вот тут. Козлик один сейчас лаял. А, кстати, я же еще что, я же поехал-то есть у меня нервы им трепать новая дудка вот такая дудит прямо собаки у меня с будки кто вылазит кто прячется в общем дудит по-разному как обычно как дунишь вот, вот так все расходится значит солим где-то здесь чтобы на дерево хоть в общем будем сегодня тестировать новую дудку вот это вот место между березок мы сейчас соль насыпим. И все будет хорошо. Ну все. Одно дело сделали. О, рюкзак сразу легенький, спина, наверное, сейчас даже просохнет. И вот тут вот на вот две тропинки рассыпал. Спасибо одному зрителю, который мне три года назад посоветовал солить именно землю и именно по этой причине так что все это работает действительно очень хорошо не на одном солонце проверено так что сюда мы теперь только весной с вороном наверно но ну, если так еще по снегу заедем поглядим вот так вот тропинки да ворон? Вот красавец. Вора на две недели. Тут по деревне подружки гуляются. Так что он. У него все хорошо. Сегодня мы были с утра. До этого ездили по вечерам. Так что не выбраться никак. Сегодня у нас вечер свободен. Завтра мы на вечер договорились опять. Ну все, теперь до косуль, до портить психику им следующий фрагмент будет. Ну все, дальше пешком. Ножками, ножками. Справа от него козочка в метрах пятидесяти. такие дела творятся похоже большие дяденьки обижают маленького где говорит мамка где мамка сейчас подойду поближе маленько ну трое против одного так ребята уже нечестно малышу помочь, как он их сам прогнал сейчас бы моему шансу-то уравняли но мама его я по-прежнему не вижу Возможно они маму прогнали Три лба как-никак все-таки И козленочек потерялся Кто знает биологию этих животных Что-то комаров сегодня много. Давно не было в лесу, непонятно. Я тут пока ветки ломал, нашумел, козленок, похоже, движение мои заметил. Ничего пока не понятно. В общем, один что-то увидел и за кем-то побежал. А вот мама, его наверное, козленка, оказывается, пряталась в кустах. Сейчас те два, наверное, тоже увидят. И такой, короче, свалил от тех беспалево те так. Козленка там мучают, гоняют. Они хотят отдыхать. Второй гоняет. Козленочка. Козленок еще сам, видимо, там тоже пристает. Сторон лезет. Mm -hmm. Вот мама егона. Mm -hmm. Это тут третий козел. В общем эти тоже что-то не поделили начали носиться друг за другом уперли в кусты и все этот все не нашел козу или все у них получилось пошел обратно а там уже никого нет Не, -м -м. <клышлен> Не понять, как мой новый монолог действует Ее два уже вон угнали метров за 400, наверное. Пробуем старый проверенный. Не понять, что не работает. В чем причина? пойдем тогда дальше. Ну что я скажу? Животных же я люблю, особенно маленьких. Все, теперь он кушает спокойно. Там маленький не растет, потому что они его обижают. я нашел папку тех козликов хотя рога так себе но он здоровый кого-то увидел там Мне не видно там кусты но там еще есть козел однозначно Хотя такое с 8 может пободаться. Попробовал позицию сменить. Вышагивает. Позицию менять не успеваю. Тут другой козлик. И он явно зашел на территорию вот этого. Что сейчас будет, непонятно. Вот размер два раза практически. Лежал, психует Конь у меня также делает Еще копытом бьет Не, ну ребята, тут разные ИСовые категории Все, разошлись миром Куда-то или туда, или туда Большой молодого Которого поменьше Время ну, Ровно сколько-то там часов Сейчас посижу Минут 30 Проверю теорию Выйдет ли он обратно своим следом или нет Сзади коза Откуда шел, который поменьше Ходит в конце поляны Территория Теория не работает, оттуда идет коза. Я уже думал, все, Мишка все знает. Про косуль нифига, оказывается, еще не знает. И снова коза молоденькая. Всех разогнал мне. Прошло 16 минут. Вторая косуля. Каза. Да понять не может, что произошло. Она идет по диагонали ко мне. Куда-то убежала.